на сцене команда квн неоднозначные школа номер 18 каждый контент в интернете начинается именно с этого Казина и не казино, вулкан Мы неоднозначно шутим, ну начинай, братан Я славил леща, кошка опять родила Считают нас ордой, так и есть ведь мы семья Мама выгнала орла и денег ему не дала Пришел на КВН, теперь что стал, поймал Ха-ха Ну а как поднять бабла? Массажер для живота а? Команда КВН неоднозначный Мы начинаем У каждой учительницы есть свой любимчик. Итак, случай в классе. Мария Петровна, можно выйти? Only. Можно. Только возвращайте поскорее, пупсик. Yeah, more, more, more, more, more. Go! Go! Однажды на уроке труда. Uh. Uh. Аркадий Петрович, что с вами? Мне руку приклеили. Уроды. Не секрет, что учителя помогают своим ученикам перед экзаменами своими шпаргалками. Итак, случай перед экзаменом по физкультуре. Ну что, вот тебе шпаргалка, там ворота, это тебе помог, делай, что хочешь. Случай в ЗАГСе. Мария Ивановна, вы согласны выйти замуж за Петрова? Согласна. А вы, Петров, согласны взять жены Марию Ивановну? Мария Ивановна, можно? <реклама> У всех классов есть общий чат в WhatsApp. Итак, случай в одном из классов. Ну почему вы меня не добавили в общий чат? А ты скажи свой номер, мы тебя добавим. Записывай. 8, 8, 5, 5, 2, 36, 56, 78. Попробуй, напиши что-нибудь. Сейчас. Поддержи, пожалуйста. Привет. Ой, удалить, по-другому. Так, для следующей миниатюры нам понадобится помощь одного из членов жюри. Наиль Халиков, под громкие аплодисменты, поднимайтесь к нам. Наиля Бэй, удачи. Эй, челик в небеса, в Такой горячий, но не горит в огне. Эй, ёл, ребяки, ну что, вы, наверное, ожидали увидеть тут Оксимирона или Фейса? Но тут Наиль Халиков. Значит, впервые, наверное, такое в истории, то, что у большого русского босса в студии большой татарский колзы. Ну ладно, перейдем сразу к делу. Итак, Наиль, к вам будет первый серьезный вопрос. Сколько нужно отвалить по вашему, чтобы пройти в финал? Картами принимайте. Абаха! Нет. Печально. Ну ладно, второй вопрос. Я знаю, что вы являетесь лучшим ведущим челнов. У моего друга скоро день рождения. Можете ли вы привести корпоратив в школьный столовый? Нет, нет. Может, на квартире? Нет. В подъезде? Нет. Бим, братан, извини, я пытался. Ну ладно. А теперь, значит, конкурс. Стул в студию. Итак. Условия игры очень просты. Сейчас будет играть мелодия, а вы с моими подчиненными будете бегать под нее вокруг стула. Когда она закончится, вы должны будете успеть занять свое место. Да, вставайте. Музыку. А, ладно, стоп, игра. Ну что, понравилось? А я под эту песню три часа на свадьбе, сестре Бегал. Кстати, который вы проводили. Что ж, ладно, Нейль, это была шутка от Пимпа, не принимайте серьезно. Значит, как мы все знаем, в каждом из наших шоу гости расписываются на теле человеческом. Итак, так как это Юниор Лига Плюс, Пимп, доставай дневник. Распишитесь, пожалуйста. Ага, спасибо. Ну, и еще один личный вопрос между нами. Вот, скоро, значит, Новый год, да? Вот на мне, вроде как, ну, почти костюм Дед Мороза. Вот можете ли вы меня взять к себе на работу? Ну, нет, наверное. Блин. Пим, роль Снегурки обламывается. Что ж, друзья, это было шоу большого русского босса Пимпа. В гостях был у нас Наиль Халиков. Аплодисменты. Что ж, значит, в завершении, так сказать, в преддверии Дня Матери, хотелось бы поздравить с праздником вашу мать. Все, пока. И мы танцуем низкий флекс, Она снова куда-то торопится, Все, и куда-то там надо успеть.